Хорошая территория, друзья, у данной бич зелененькая приятная приятные, ухоженная номера отличные детских зон много то есть вот с детьми сюда тоже очень очень хорошо так что я уже отправлялся от туристов и продолжу отправлять в данный отель дана бич так на пляж дана бич можно отправиться вот на такой лодочке поплыли Так, вот у за Дана бич, доплыли на кораблике и сейчас мы вышли сразу к своему пляжу. Большая береговая линия, можно отдыхать. Вологий вход, как вы видите, вода чистая, руки плавают. Можно еще дальше уплывать, если захочется. Ну и так, для многих самая интересная часть нашей программы это обед. Так, сейчас покажу, что есть, быстренько перекусим и едем дальше. Да, друзья, но ну... это совершенно другой уровень, вообще другой. То, что мы сейчас видели с вами, здесь гораздо круче, интереснее. Я пошел смотреть море. Ну что, друзья, погода была ужасная, Принцесса была прекрасная или наоборот. В общем, шикарный отель, но пляж, что-то здесь не самый лучший вход. Но в целом, как бы, сам пляж красивый. Смотрите, какие классные шезлонги стоят, то есть... Вот находиться здесь очень приятно но ну, вот с входом пока не все круто сейчас ближе с вами посмотрим ну вот такие скажем, плиты, кораллы да, на входе сразу но вода чистая в принципе есть куда выйти не сказал бы, что совсем все плохо изначально показалось, что не очень действительно но зато есть кораллы море, море сразу прозрачное на самом деле не так все и плохо, как кажется даже очень хорошо по сравнению с другими местами где мы были в этой поездке